хотел бы вам сегодня хотел бы вас сегодня поздравить сегодня вознесение господне это праздник который празднуется спустя 40 дней после пасхи христианской и мне бы хотелось сказать об этом празднике это праздник фактически дающий человеку понимание что жизнь не очень плотская она говорит о том что Наше плотное физическое тело, оно есть точно так же, как и бесплотное физическое тело. Дух Божий, который находится в человеке. И это э, показал в свое время Иисус Христос, который вознесся перед учениками после того, когда его распяли. Он 40 дней приходил к своим ученикам и 40 дней с ними общался. И на сороковой день, то бишь сегодня, он превратился в облако и исчез вознесся объединившись фактически с богом при этом после этого вышло два мужчины Я так предполагаю что это два каких-то ангела возможно я там не присутствовал возможно это метафорическая история и э, э, они сказали один мужчина был светлый а другой мужчина был темный они сказали апостолам христовым о том что апостол вознесся о том что каждый вознесется и так далее именно поэтому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 я помогу тебе, душа, справиться с моим неконтролируемым физическим телом, я проголодаю, тем самым покажу тебе, что мое сознание может управлять этим физическим телом, что мое сознание сильнее, чем это физическое тело. Физическое тело это как пьяная наглая женщина жирная пьяная наглая старая женщина которая напилась и которые все на всем наплевать ей нечего терять она хамит ругается плюется рыгает падает непонятно чего хочет то она ест, то она пьет и там вот и управлять ей невозможно то есть на каждое слово она начинает выделять какой-то гормон но наше сознание за счет нашей души как один из элемент духовного Роста должен воспитывать наше физическое тело. Один из элементов воспитания это дисциплина, когда наше сознание дисциплинирует наше физическое тело, когда дисциплинирует чувства, когда человек начинает, ой, почему, что ж такое, что-то надо сказать, да стоп, что ж это такое. Сколько может это продолжаться? Что это за каша малаша? Или там болит где-то. Нужно сказать, стоп! Сколько можно болеть? Я тебе не не. не не разрешаю болеть, хватит уже, сколько можно. Вот таким образом наше сознание, увеличивая свою силу, может воспитывать наше физическое тело, дисциплинируя его, понятно? Это очень важно, и это сегодня важно, как раз в день вот такого вознесения, это великолепно